Здрасте. Добрый ну день. что, сегодня у нас такая немножко внеочередная запись из редакции «Советского спорта». Вот пришел ко мне знакомый Сергей, да, болельщик «Динамо», такой ярый, с огромным стажем, который там везде с командой ездит, и в курсе всех проблем. И как раз у московского «Динамо» сейчас хоккейная ситуация сейчас очень непростая, идет в клубе такая серьезная борьба за власть. И пока непонятно, с каким бюджетом команда вступит в следующий сезон. Но ромбик динамовский висит, да, Серег? Да. Да. И вот никто здесь его вот. не опускает. Да. И еще. Ну вот сегодня последняя такая новость, да, прозвучала в брызг такой в СМИ, что динамо Балашка чемпиона ВХЛ этого года собирается чуть ли не расформировать, да? Да. Него, не Давай, ты расскажи, ты об этом что-то слышал, наверняка? Я что об этом, естественно, думаешь? сам узнал, для меня это был как удар обухом по голове, вот. Но я сразу, помнишь, как только вошел с порога, сказал, скорее всего, это идет шантаж Центрального Совета, руководству, мол, не дадите напрямую денег, значит, мы сейчас будем потихоньку отсекать хвосты, вот. Как потом вот, источника, естественно, не буду называть, так и выяснилось, что это надо просто бурю в стакане устроить, показать. Посмотрим, как чего. Конечно, не хотелось бы, чтобы ни большое Динамо, ни средняя Динамо, ни маленькая Динамо, которая ХКМВД пока еще вот, называется. Чтобы их расформировали. Понятно, сейчас я буду, может быть, говорить банальные вещи, но, ребята, единственный клуб. На постсоветском пространстве, который выиграл вообще все турниры, которые когда-либо проводились начиная с 1946 года. Даже ЦСКА времен Тарасова Тихонова, э, которое хватало все подряд, э, выигрывал, они не могут этим похвастаться. И уже никогда они не выиграют ни Суперлигу, ни МХЛ, ну не выиграют они ее. Нету таких турниров. А у Динау все это есть. Ну естественно, в копилочке больше всех медалей. 49. Вы не дополнитель. Вот так вот. Вот скажи, как ты вообще относишься к тому, что сейчас такая жесткая борьба за власть идет между Центральным советом Динамо, да, как я понимаю, и нынешним руководством хоккейного клуба вот, за управление финансовыми потоками, да, кто будет, в общем-то, управлять бюджетом на следующий сезон. И чего вы ждете? Вот будет ли по клубу какой-то удар в связи с переменными? По а клуба удар будет, естественно. В первую очередь клуб-то и страдает. Как говорят, паны дерутся, у холобов чубы трещат. Ты Это там задолженность, да? Ты знаешь, что с февраля еще игры не заплатили ни игрокам, ни работникам. По нет, там, насколько я знаю, заплатили, прям уже, нет, задолженность закрыли по зарплате, прям, по-моему во время матча какого то то есть в марте уже закрыли но это по регулярке вот вот, наконец регулярки. по премиальным там остались проблемы по премиальным если брать внутри команды на команду то в принципе надо там по моему миллиард 170 миллионов а вот там, где то да. так с этим то все разрулили там долги то идут побольше аренда, ВТБ, база ну и фирме, которые вот этими трансферами Трансфер, ну, перелетами занималась э, нашего клуба ты и проживали. Наверное, наверное стоит, что Баста -то тоже уже чуть ли там не арестована. В Базе меняется... поменяли ЧОП, чоп, да, и никого пока не пускают. Что-нибудь там разруливают, это пока неизвестно. А, и все сотрудники с 10 мая отправлены в отпуск, не оплачен. Там, вот кстати, да. аренда не продлена, да, еще для клуба, по-моему, сколько Ну, для «Динамо». Хотя эта база, в общем-то, и создавалась изначально, как э, Именно дар, да, да, да. дар клубу от «Андропа», по-моему. А, Юрзинов, кое веков, у нас же до этого вообще не было литового катка. Была база, но катка не было. Ездили на поклон к ЦСКА, на Ленинградку, и mm -hmm. там тренировались, выделяли строго полтора часа. Да, да. А потом удивляется, почему «Динамо» не было чемпионом, а «Крылышки» или «Спартак» были. У них лед свой был, а у нас не было. Вот так вот. Юрзинов к Андропову там чуть ли не да, сам он, или он письмо пришел, писал и ее. Нет, или... нет, он пришел к нему, у них нормальные отношения были. Андропов любил московское Динамо царство Ему небесное. Вот. Если туда уж Мальцев ходил, то как уж не входить туда тогда Юрзинов. Юрзинов поднял вот вопрос. Аркадий Иванович Чернышов тоже царство Ему небесное, светлая память, он был настолько деликат человек, он такие темы не поднимал, он считал, что это само собой разумеется, руководство должно дойти. Ну, не доходило. Вот так вот. Так. что, так что, мы ждем, во след... да, что ждем от Что следующего сезона. А. Ну вот. сначала про борьбу за власть. Во-первых, многие болельщики, я не знаю, как там в руководстве там и что. Многим болельщикам не нравится, кто пришли в Центральную. и те не нравились эти Сесоевы и так далее. Вот. Не буду этих всех генералов перечислять. До сих пор очень такое чувство, знаете, как вроде назвал фамилию, а хочется помыть даже руки. Вот, неприятные были личности, сквозькие и двуличные. Вот, типа как нашего Харчука вот, был в свое время. Вот. До 2006 -го года. Да, вот, а теперь получается, что пришли эти люди, Совершенно по-другому все пересматривают и хотят прям на ходу ломать наше руководство. Кстати, хочу сказать, многим «Динамоцам» и «Сафронов» тоже не нравится. Но все-таки мы видим, он именно за «Динамо» болеет, а не за финансовые потоки. Но как это так? Центральный совет говорит, вы найдите спонсоров, дайте нам деньги, а мы решим, как их распределять. Это все равно, что если даже я живу с родителями, да, получаю зарплату, и мне мама будет говорить, ты давай всю зарплату сюда мне, а я буду решать, сколько тебе каждый месяц выделять. Ну, ну как? Если я сам нашел спонсора, да, ну клуб Сафронов нашел, почему он должен отдавать Центральный Совет? Это ненормально. Поэтому и началась сейчас вся вот эта катавасия, выкручивание рук. Вот в понедельник была встреча с Сафронова, Ротенберга, Аркадия. И Нургалиева с одной стороны, и с... Э, ну, с Центрального Совета людей с другой, да? Да, ну, там был этот Стрелжалковский, хрен выговоришь там. Вот, Газпром и то легче выговорить. Вот. Э, о чем они договорились, непонятно. Пока тишина. Ну, была бы хорошая новость, с ней бы уже Андрей Николаевич поделился бы. Значит, новость не хорошая зато пришла другая, вот. по поводу Балашки. Балаш. Это говорит о чем? Ах так, вот не даете денег, не идете на наши условия ну, значит, значит не договорились так. Так, значит не минимум. договорились я думаю, Ротенберг э, там больше был как наблюдательный человек он больше на это смотрел и вникал, чего и как вряд ли он будет полностью на стороне Сафронова, может ему Динамо где-то даже и близко, в чем я правда очень сомневаюсь но на стороне Сафронова он тоже вряд ли будет, если бы он был на его стороне то его бы и сборной в свое время причем так Помпезно. Ну раньше Таратен помогал вам несколько раз в трудных ситуациях, как я слышал, как хотя бы как-то вот разруливать эти вот Он помогал как финансовые. Он приводил, он не свои деньги, да. он он один приводил? раз дал свои деньги на Овечкина. И то после общественного резонанса он же, когда локаут случился, он же сначала сказал, я денег никаких не дам, мы эти деньги, направили. На Воспит на школу. да стоило. Овечкин стал договариваться с ЦСКА. А тут хай подняли все. Ну, это естественно. И естественно, он отвою, сказал, да вы что, я всю жизнь мечтал, вот, чтобы Овечкин играл только за Динамо, это понятно. А, ну и болельщикам помог он с перелетом на финал в Челябинск. Вот вся его помощь была. Ну, слава богу, он хоть не поступал, как его братец, да, этот с футбольным то Вообще тут мило поступал брал долги, э, кредиты и все оформлял на футбольной кухне. А, да, не будем лезть в футбольную кухню, это туда уйдем с головой. Mm -hmm. Меня, кстати, вот пугает, что немножко так Нет, тут идея ЦС, равна. что вот он хочет единый создать финансовый поток, который будут распределять да, да, они да. сами что-то на футбол, что-то на хоккей. Вот, система, для меня это уже тяжело. Система сообщающихся сосудов. А -а -а. Или даже еще хуже, сообщающиеся, они хоть друг друг подпитывают. Если где-то угол, там же придет. А это получается как дуршлаг. сверху налили, все это растеклось, куда чего не понять. Вот в чем дело. Сложнее делать. будет, да. Да. Кажется. Я боюсь, что у тебя нет опасения, что хоккейный клуб останется вот таким золушкой в этой ситуации по сравнению с футбольным братом Динамо. Я имею. Футбольный... Что самое удивительное, на хоккейный клуб ходит больше, чем на футбольный И объясните это тем, что якобы сейчас футболисты играют в Химках Вот будут играть в Москве, вот мы начнем Не будут ходить Это проклятый вид спорта для нашего общества Ни черта, народ на него как не ходил, так не будет ходить Но, к сожалению, футбол, российский футбол, он популярен вот. И поэтому туда, естественно, для пиара будут больше вбухивать Потому что ты можешь выступить в Европе вдруг Там как-то что-то Поэтому надо деньги вкладывать туда больше И пока, вот видите, пусть у нас болельщиков мало Но мы в Еврокубках играем Или там даже до финала Кубка России дошли В какие выиграл ты Кубок Гагарина Благодаря нашему мудрому руководству отечественного хоккея Мы не участвуем в Лиге чемпионов Поэтому выше Кубка Гагарина ты никак не прыгнешь Суперсерии мы тоже уже давно не проводим, но это там уже гори, летучие. Ну, ночи. кстати, хотелось бы да. это тут. Это было бы замечательно. Это было бы замечательно. И, может быть, даже надо было попробовать в свое время, но, ну, черт с ним там, инхаил, дать эти деньги, они бы окупились бы. Если я в советское время ходил на Динамо Монреаль, билеты на центральные трибуны 10 рублей стоили. Это же сумасшедшие деньги. А сзади ворот, ну я только после этого пришел, откуда у меня деньги были, 6 рублей, я сзади ворот сел. 12, сколько дворец дворец спорта еще? 12,400, по-моему, тоже, да, где? -то? Ну, как в ВТБ, примерно так. 10 тысяч пришло. 10 тысяч. Это ну, для, для, для нас интересно, для российского болельщика, я думаю, сейчас безумно интересно матчи между клубами КХЛ и НХЛ. Да если на сборную тратят Но... такие деньги, то на суперсерию супер тем более народ по отстегнул за эти билеты. Отстегнул бы. Я сам лично отстегнул бы. Вот. Сколько там? 200 долларов? Ну черт с ним, отдал бы я бы, сколько сейчас? 12 тысяч. Отдал бы. Вот, ну сходил бы. Вот так. Вот скажи, ты общаешься, в принципе, я знаю, со многими игроками да, в команде. Вот как, нет у тебя опасений сейчас, что может даже как-то притяжная подготовка сорваться из-за всех этих вот... Игры, или пока там боробье, Денег-то нету. Ну, денег нет нет, нет, да. да. Но а, много... надо, а надо хотя бы где-то. Ну хорошо, с Пинском там, э, хоть это и бюджетный вариант, да, Пинск. Но все равно надо же трансфер, проживание, питание и так далее. там, да, Вся эта логистика. На это деньги нужны. В конце концов на зарплату сотрудникам, тем же игрокам, что они приедут и скажут, ребят, вот вам только еда, а вы бегите. Ну, игроки, скажем прям, привыкли вот. ждать по несколько месяцев зарплаты. Ну, и хорошо. Это обычная хорошо. практика, когда У сотрудников платится... не такие зарплаты. Не такие. У сотрудников не такие. И они на нервах. Да. Подушки безопасности нету. Они на нервах. Это понятно. Естественно, все в подвешенном состоянии. На базу тоже не пускают. И какая предсезонка-то? То есть, сначала начала предсезонки надо обязательно решать вот эти все вопросы. Ну, вот. не даром до 1 июля. Не даром до 1 июля же. У нас же в связи с Олимпиадой и так далее, э, сезон-то начнется когда? Уже на числа 20 А как, как в том году, да? Я, да. я, я не думаю, что позже. Да. Смотри, числа 1 -го. Наверняка, вот голову даю на сечение, что... Нет, так не буду тоже говорить. Да. Но Мы процентов Процентов 90, что кубка Мемориал Чернышева не будет. На что его проводить ну, надо приглашать команды, а им же надо что-то заинтересовать, билет на них угу, угу, бесплатный, пригласительный же. Не, ну если бюджет утвердят, а я надеюсь все-таки на это, что... Ну, Какому-то какому компромиссу эти стороны придут, нельзя же вечно воевать. Его может, такой... могут, знаешь, как утвердить, такой бюджет, и мы будем как э -э, Спартак э -э, времен, когда последний он сезон играл перед вылетом, да, перед расформированием, так назовем. И будут играть э, условно там Чебыкин, Алекс, ну все из ВХЛ. ну кто-то там еще, может быть, из основной команды. Но Максим это, Соловьев. Там, да. кстати к тому и идет, что все-таки вот. став, ставка-то будет. И ты представляешь, паровый. какой это состав будет? И что он может выиграть? А если это все почему? Там что будет маленький бюджет. Мы можем только из двух команд сделать одну более-менее какую-то, там тот же Варнаков, Долусу уйдут куда -нибудь. Куда уж я не знаю, это их проблема. они еще не пришли. К Торпедому. Ты, к торпедо. Скуда... ты вот так говоришь, что они уйдут, что не все знают, что они пришли. Есть действительно интерес у Динамо, к Долусу и Варнакову. Ну и понятно, что пока вот в клубе такая непорядок с финансами... Есть у меня сомнения? Нет, известие, что тренер Воробьев, он вот Доуса конкретно хочет, он с ним, видимо, он же там Назару помогал, и он, видимо, в курсе, что это за игрок, вот он очень хочет Доуса. Он же там в Бористе распадается. Вот связка их Ну там один завершил, а по-моему. Нет, завершил. Боченский, Боченский, да, да. закончил. А, -а, -а. а Доус вот Долс. А, а будет куда-то вот, тоже, по-моему. По сейчас не, не готов сказать. Ну ладно, это их проблемы. Нам еще казаться. Так что Динамо хочет Доуса, но на самом деле договора-то еще нет как такового. Есть только вот взаимное желание. Не, я думаю, я посмотрел ради интереса, вот когда вчера это новости узнал, статистику. Нормально, забивной, мало ну, естественно, вот. поэтому, а, я думаю, его тоже торпеда, которая нормально. Даже с учетом то, того, что он отходит. легионер, он без работы не будет. Не-не-не, там, там у, у него так. все хорошо будет. Вот. Может быть только пуньлунь сан -Ротербург его не возьмет в себе. Вот. Ну, там вряд ли, да. Ну а. вот так вот. Пардон, сейчас отключу звук. вот так что еще там хотели обсудить? ну давай подытожим давай подытожим тогда уже про динамо разговор а дальше там уже пообщаемся просто угу. без камеры чтобы там угу. ну, не размазывать тему или вот без танзуры вот, <свят> вот, скажем да. так а чего ты ждешь от как болельщика следующего сезона ты готов парально к тому что следующий сезон динамо провалит или все-таки надежда у тебя на то что все в последний момент войдет в свою привычную колею и динам хотя бы на привычном уровне выступит я не дитя малое и не де радужная девушка в розовых очках поэтому я никаких особых иллюзий не питаю мне кажется очень тяжело нам будет сейчас собрать деньги, учитывая вообще экономическую ситуацию, то есть сейчас спонсору вот так вот поди, выложи деньги, это никогда... — Тем более придется выкладывать и на долги еще, чтобы да, заработать да, ну, достаточно. Да, а там да, долги-то да. порядка трех миллиардов, да, вот, по моим данным? Да? — Нет, там меньше двух миллиардов. — да, Я да. слышал цифру больше трех. — Нет, нет. — С учетом той вот, того миллиарда, правда, который болтается? — а... Нет, нет. — Ну меньше, не мог нет, да. не, нет, нет, нет. нет, нет. Там меньше двух миллиардов вот поэтому я не думаю если мы даже выйдем в плей-офф первый раунд для нас будет мы в этом -то сезоне -то бодались с торпеда ну торпеда то, соперника -то тор... серьезная торпеда как бы ну и ну да не то что там обидно, не необычно... все равно видно было по системе мы поинтереснее Чуть и, себя... да и доводить вот до этих инфарктных ситуации ни к чему было, можно было и по собранию сыграть, то тут уже будет подвигом пройти вообще первый раунд. Если это мы в этом сезоне восприняли как должное, то в следующем будет подвигом пройти. А вообще я лично морально готов к тому, что вообще... Не попадешь в Нет, что мы вообще не заявимся. Я к этому готов, морально. Не, не заявитесь вообще. Вообще не, не заявитесь. Ну, к В ЭХЛ в, в будет, наверняка останется, там нет, и ну, деньги меньше. Нет, это понятно. Для а, «Динамо» как-то... Ну, а, а как «Спартак»? У него-то болельщиков тоже немало, и серьезных болельщиков, а никто не захотел под них деньги это давать все равно. А почему, а почему под «Динамо» тогда должны? То есть ты допускаешь вариант такой? Допускаю, что Динамо, да. Что Динамо пропустит сезон. Да, понятно, что мы, уж не в обиду будет «Спартак», путься, мы элитные все-таки, у нас ну бренд есть бренд. Вот, ну, особенно вот. в последние там 20 вот. лет. А, которые... Ну какие 20? Уже почти 30. Ну да, уже почти 30. С 90-го. Ну, да, на да. мой дембель мне клуб подарок сделал, стали чемпионами. Вот так вот. Вот, поэтому готов и к, этому, к этой ситуации Что придет добрый дядя и вывалит деньги Вот на ну, Усманова была надежда Но тут говорит, ребят, выходите из ЦС ЦС говорит, мы вас никуда не отпускаем А как вот это вот все разорвать, я не знаю Это там, наверное, настолько юридически все сложно вот. Да это, наверное, невозможно без желания ЦС. Ну, а там, у... На самом деле, я думаю, просто компромисс должен найти да. С Аэс и Сафронов А всего. Усманов бы нас закормил бы Динамо Он же болельщик Динамо с детства Вот как я, да, с детства Единственное, конечно, пугает в этих ситуациях э, Что? Если будет дофига денег Я не хочу, чтобы мы превратились в тот же вот Как э, вот, Северный клуб один Мне не надо, чтобы было да, дофига варягов Вот непонятный, там пусть и очень известный тренер Но они не наши своей духу идеологии и стратегии и вот где клуб там дай бог будет там один игрок до да, вовка брюки остальные какие-нибудь будут ковальчуки бегать там или там белов вот это удар будет я на такой динамо ходить ну будут конечно но не никак сейчас но привыкать придется тебе сильно короче мне ломать себя придется я не знаю, к счастью, к сожалению, в 90-е привыкал к чему. В сезон своими воспитанниками отыграли все, кто в «Инхаил» убежал, кто в «Ангар», то в «Казань», то в «Магнитку». Ну тогда в «Восток» же были олигархи-то. Вот, к этому привыкали. Сможет, человек по 16 ушло, О, пришли другие. Но опять-таки свои приходили. А вот никак как вот, в «Северном поле» делается, не, не надо. Ладно, ну что, пожелаем Динамо в любом случае как-то устаканить свои вот эти вот финансовые проблемы, потому что, вот, в принципе, месяц еще есть, и если люди услышат друг друга и как-то вот поймут, что есть интересы клуба, которые вот выше каких-то личных интересов финансов, выше личных амбиций, и просто пойдут друг другу на какие-то уступки и решат этот вопрос. Я не знаю, кто уступит, Сафронов или ЦС что там Ротенберг Аркадий скажет, свое, наверное, веское какое-то слово. Ну, учитывая реалии современной жизни, рассчитывать на мудрость – это последнее, по-моему, что приходится. Ну, обратимся к болельщикам, что пусть они, в любом случае, клуб поддерживают до конца. Конечно. А мы будем следить за тем, как развивается ситуация и надеяться на лучшее. «Динамо» – мы тебя любим. Что еще остается? Да. Мы тебя не бросим. Все счастливо. Увидимся. Адиос, компанера.